Иногда мне хочется быть камнем, не замечать людские изъяны, не видеть зависти, лицемерия и лжи, быть выше бессмысленной суеты, не чувствовать боли, обиды, злости, быть просто камнем, красивым, но холодным, не знать нисхождения, чувств и эмоций, не думать, не мыслить, лежать под Быть камнем, металлом с железным нутром, чтобы спотыкались об меня, а не я падала с ног. Быть просто породой, как жесткий кремень. И знать, что души больше нет, только тень.